Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. Сегодня расскажу об астрологической погоде на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, если зашли впервые. Также приглашаю вас в мой Facebook, Instagram и Telegram. Ссылки на главной странице канала и в закрепленном комментарии. Начну с хорошего. Неделя отмечена ингрессией Венеры в знак Рыбы с 5 апреля в 18:18 .18 по киевскому времени. Транзит проявляется на внутреннем уровне, в межличностных взаимоотношениях. Люди становятся добрее друг к другу, готовы к взаимным уступкам по многим вопросам. Окружающее пространство наполняется романтикой и душевностью. Это поможет улучшить существующие отношения, а также повлечет за собой положительные изменения в социальной жизни, профессиональной деятельности, общественных связях. Начало апреля – это время закладки фундаментального длительного цикла творческой активности. Подробнее о транзите Венеры по рыбам расскажу в отдельном видео. Что касается внешней жизни, государственных процессов, военного конфликта, то здесь покажет себя Тау-квадрат с лунными узлами, на вершине которой соединение Марса и Сатурна в Водолее напряжение будет ощущаться уже 4 апреля а 5 апреля точное соединение эти планеты условно называют вредоносными всем придется пройти испытания и сложности после 7 апреля это напряжение спадет но необходимо быть готовым к трудностям препятствиям и обострению конфликтов в том числе к усилению военной агрессии несмотря на это на внутреннем уровне Аспект способствует концентрации сил, целенаправленной работе, железной воли, выдержке. В ближайшие дни легче контролировать свои импульсы, сдерживать себя, принимать правильные решения в сложных ситуациях. Поскольку соединение планет-вредителей в дружественном знаке, в Водолее, скорее всего, будет происходить в начале недели больше информационная война однако от этого не особо легко поэтому дорогие украинцы берегите себя это последние потуги агрессорам которые не дадут ему желаемого результата уже скоро со второй половины апреля для украины ситуация значительно улучшится далее расскажу по лунным дням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 астрологический прогноз натальная карта или гороскоп взаимоотношений кому нужно обращайтесь разберем перспективы конкретно для вас и вашей семьи найдем оптимальное решение полезное для всех понедельник 4 апреля растущая луна в тельце в напряжении с формирующимся соединением сатурна и марса напряженный день тревога мешает сосредоточиться люди склонны совершать необдуманные действия Четвертый лунный день его лучше проводить в уединении надо 10 раз подумать прежде чем принять решение символ древа познаний что касается здоровья у кого есть хронические заболевания особенно позвоночника опорно-двигательного аппарата с большой долей вероятности они себя проявят при работе с механизмами может случиться неприятность, травма. В конце концов, просто поломается в самый неподходящий момент. Луна в экзальтации в этот день. Поэтому люди бессознательно сильно реагируют на все, что как-либо связано с имуществом, материальным благополучием, деньгами. Вторник, 5 апреля. Растущая Луна в Близнецах. Сатурн. И Марс соединились на вершине Тао квадрата с лунными узлами. Это кармические точки, показывают социально значимые изменения в обществе. В личном гороскопе находятся в определенных знаках, информируют о кармическом предназначении человека. Очень важный день, непростой. Зона турбулентности. Но внешнее напряжение сглаживается дружественными отношениями между людьми, сплоченностью, взаимной поддержкой. Конечно, многое зависит от личного гороскопа, от того, в каком натальном доме соединение Марса и Сатурна, что аспектирует. Но внешние общие рекомендации, актуальные для всех, я рассказала, пользуйтесь, пожалуйста. Луна в Близнецах положительно влияет на интеллектуальную сферу. Люди легче адаптируются в такой сложной окружающей действительности. Это пятый лунный день, его символ единорог, обозначающий верность принципам, долгу. Среда, 6 апреля. Растущая луна в Близнецах в гармоничных аспектах с Солнцем, Меркурием, Постепенно снижается градус напряжения предыдущих двух дней, которое обусловлено соединением Марса и Сатурна. У каждого появляется некая опора, чтобы выстоять в нынешней непростой ситуации. Много сил уходит на исполнение своего долга. В этот день все отстранившиеся от ситуации военного конфликта вдруг становятся видны получают долю внимания. Причем общество настроено на то, чтобы каждый высказал свою позицию по отношению к происходящим в мире событиям, определился в своем выборе. А так называемые безлики просто становятся ощепенцами. Многим, отмалчивающимся сейчас, тем, кто пытается держать нейтралитет, в будущем будет очень сложно. В любом случае, Украина будет процветать. Весь мир увидел, как умеют бороться за свою свободу украинцы. Это шестой лунный день, шестой апреля. Символ облака. Журавль. Птица символизирует пассивное женское начало. Период поглощения и усвоения энергии космоса. Четверг, 7 апреля. Растущая луна в близнецах соединяется с черной луной. Велик риск сказать то, что может сыграть против вас же. Почти весь день период луны без курса. С 6 утра 14 минут до 18.30. После чего переходит знак рака, где имеет статус управления. День благоприятен для работы со своим подсознанием спокойной деятельности, в уединении, удается самоорганизоваться, закрепиться на достигнутом уровне. Сатурн в секстере с Меркурием. Прекрасная возможность показать себя, свой уровень развития. Не стоит торопиться с высказываниями, хотя пазл в голове вдруг складывается, все становится на свои места. Подходящее время, чтобы притормозить, заняться неотложными делами, выполнить тяжелую или не очень приятную работу, но полезную для общества. Вечер идеально подходит для семейных разговоров, планирования дальнейшей жизни в сложившихся условиях. Седьмой лунный день. Символ Жезу. Роза ветров. Отличное время для работы со стихиями, с природными материалами пятница 8 апреля растущая луна в раке в гармоничном аспекте с ураном секстиль марс-меркурий день подходит для решения трудных задач предпринятия кардинальных действий которые откладывались на неопределенный срок активизируется работа подсознания интуиция помогает сделать правильные выводы Дома, в семье атмосфера благоприятна, соблюдаются традиции, вспоминаются приятные события. Люди испытывают увеличившуюся потребность в безопасности, нежности, душевных разговорах. Поступки менее логичны, скорее их диктует подсознание, чувство. Появляется огромное желание вернуться домой, на родину, в свой дом, в места, где прошло детство. Усиливается потребность в близости, эмоциональной открытости, полезное углубление в историю своего рода, страны. Ищите своих людей. Окружайте себя близкими вам по духу. Чем больше таких людей вокруг, тем сильнее вы и тем больше возможностей у вас, вашей группы, коллектива. Вместе вы сможете выстоять в это непростое время. Если вы закрытый человек, то пришло время открываться и соединяться с людьми. Восьмой лунный день. Символ Феникс. Ларец с сокровищами. Угасающее пламя. Это период биохимических трансформаций, очистки своего сознания от деструкции. Суббота, 9 апреля. Растущая луна в раке в напряжении с Солнцем, Меркурием, в гармоничных аспектах с Нептуном и Юпитером. Пришло время делиться, отдавать, помогать, поддерживать. Если вам очень плохо сейчас, снимите важность себя начните помогать другим и вы увидите как ваши обстоятельства и состояние изменяется в лучшую сторону Девятый лунный день его символ летучая мышь время обольщений иллюзий обманов заблуждений отравлений могут быть дурные мучительные сыны но им не следует доверять к знакам вселенной надо отнестись внимательно трезво обдумать и оценить каждый. Необходимо очищение помыслов, активная самозащита от агрессивной энергии. Занимайтесь йогой, медитацией, практиками, которые могут помогать вам находиться в состоянии покоя и баланса. Важно слушать себя, свою интуицию, свое сердце. Это поможет вывести вас туда, где вам нужно быть и с кем. Воскресенье, 10 марта, растущая луна во льве, в знаке солнца, бога любви, радости, творчества, осознанности. Благоприятный день для публичных людей и вообще для всех, кто не боится аудитории и внимания, и кто хочет быть в центре. Все устали переживать и бояться. Людям хочется общаться, любить, радоваться. Романтические отношения, начатые в этот день, будут длиться долго. Сила Луны во Льве ⁇ это сияющая открытость чувств. Десятый лунный день символ фонтан то есть это поток воды связан с постоянно переполняющей человека энергией напоминает о духовной самостоятельности благоприятное время для изучения тайных знаний духовных практик важно перестать цепляться за то что рушится и уходит день самоуглубления включение кармической памяти очищение от тяжелой кармы